год как один из самых непростых в новейшей истории не только нашей страны, но и всего мира. Новая коронавирусная инфекция так или иначе затронула каждую семью Курской области. Пандемия сказалась на состояние экономики, а значит и на благополучие граждан. Столкнувшись с внезапным вызовом, мы были вынуждены на ходу перекраивать практически все наши планы. Главной нашей задачей стала поддержка курян. В соответствии с уставом Курской области и законом Курской области о, о социально-экономическом развитии, ежегодно в первом квартале губернатор отчитывается о итогах работы администрации области за прошедший год. И естественно материалы, доклад губернатора был представлен, хотя по регламенту и не предусмотрен, но представлен депутатам. Когда не имеешь полного представления, что сделано за этот период, да, а мы прошли такой сложный период этот год, да, то ну, я полагаю, что депутаты сделают правильный вывод и оценку деятельности администрации, за 20 год. Мне приятно, что вопросам культуры уделяется особое внимание. Это и реконструкция строительства сельских домов культуры, в первую очередь, потому что сельские дома культуры это единственная так скажем, инфраструктура коммуникации населения в сельских районах. Мне очень приятно, что сегодня у нас ведутся проектные работы по реконструкции исторического в области удалось повысить показатели, связанные с сельским хозяйством. Регион там и по некоторым показателям подтвердил, по некоторым увеличил свои показатели. Это важно, в том числе и деятельность при поддержке исполнительной власти. Все-таки рост по промышленности, который обозначается и на фоне даже российского некоторого уменьшения показателей, Курская область демонстрирует. Увеличение практически по всем показателям тоже здесь плюсы и момент промышленной политики исполнительной власти субъекта. Третий момент – это все-таки закрытие по социальным проектам, по социальным обязательствам, связанным в том числе и с коронавирусной инфекцией, связанные с социальным обязательством другого плана. Поэтому я думаю, что в данном случае отчет и деятельность сегодняшней администрации будет презентована на высоком уровне. Я оцениваю хорошо и позитивно, по одной простой причине, что у нас есть возможность развиваться и идти вперед. И деятельность администрации во главе с Романом Владимировичем дает возможность максимально использовать все возможности для всех предпринимателей и активных граждан, которые хотят развиваться, работать, жить, учиться на территории Курской области и активно приглашают всех тех, кто хочет вернуться, кто хочет переехать в Курскую область. Здесь большое количество рабочих мест, высокооплачиваемых, и вся динамика об этом говорит.